Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Сегодня мы постараемся сократить поиск фундаментально надежной компании в разы и используем коэффициент Пиатроски. В целом, чтобы подобрать надежную компанию, мы используем таблицу, в которой выставляются баллы, это существенно сокращает время. Ну и, естественно, подбираются компании надежные. Если вам нужен такой инструмент, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Так вот, коэффициент Пиатровский позволяет, позволяет а, быстро оценить компанию и принять решение, стоит ли вообще а, углубляться в изучение этой компании и стоит ли вообще на нее а, уделять время. А, Джозеф Пеатроски – это профессор бухгалтерского учета Стэнсфордского университета. У него разработаны 9 критериев, и если компания удовлетворяет всем этим критериям, то она является надежной. Ну, надо сказать, что Петровский э, все эти критерии э, изложил с точки зрения активов компании, ну в принципе это и верно. Вот они все на экране и давайте по ним пройдемся достаточно быстро. Э, я взял компанию ZTS. она не очень такая надежная, по э, таблице она меньше половины баллов заняла, ну посмотрим как по коэффициенту Петровски она тоже будет оцениваться. Итак, первое, что должно быть, это компания должна быть положительная рентабельность активов или РОА, общепризнанное сокращение. Углубляться не буду, у нас есть ролик на канале, вы можете посмотреть и подробно ознакомиться, что это значит. В балансовом отчете, также в таблице считается этот коэффициент, поэтому я сразу оттуда скопировал, чтобы далеко никуда не залезать. Так, за 2020 год минус 0,29. Коэффициент отрицательный, соответственно, 1 балл компания не получает, пока 0. Идем к следующему. Так, должен быть положительный возврат денежных средств по активам. Ну, в принципе, логично, если активы дают положительный денежный поток, это здорово. Так, вот, денежный поток компании 79 миллионов. И, опять же, в балансовом отчете смотрим Total Assets всего активов. Итак, миллиард 833, делим денежный поток на Total Assets, получаем 4000. Положительный? Положительный. Значит, компания получает еще один балл. Двигаемся дальше. Так, должна быть более высокая рентабельность активов в текущем году по сравнению с предыдущим. Давайте посмотрим, что же у нас по компании. В этом году минус 0,29, в том году минус 2 хоть показатели в минусе, но он растет. Поэтому рентабельность стала выше, и это плюс 1 балл. Так, идем дальше. Следующий показатель ⁇ возврат денежных средств по активам. Должен быть выше рентабельности. То есть цифра ROA должен быть больше, чем ROA. Ну, эти показатели мы рассчитывали раньше, и что у нас получилось? 0,4 минус 0,29. Так, возврат денежных средств по активам выше, естественно, выше. Значит, компания получает еще один балл, всего три, и мы двигаемся дальше. Отношение долгосрочной задолженности к активам. Ну, естественно, сравните долги компании относительно активов, это верное решение, и давайте посмотрим. Так, в прошлом году было 0 долгов, и активов было 604. Все, что мы делим на 0, превращается в ноль. Итак, в 2020 году долгов 861 миллион и активов стало больше. Миллиард 833. Делим, получаем 0,46. Но что здесь у нас сказано? Должно быть ниже. А у нас увеличение. Ну и в принципе в логику это укладывается. Чем меньше долгов и чем больше активов, тем лучше для компании. Здесь компания балл не получает, потому что этот показатель вырос. Идем дальше. Шестое. У компании должен быть более высокий коэффициент текущей ликвидности. Это current ratio используют для того, чтобы сравнить компанию на данный момент. Это такое текущее ratio отношение активов к текущей задолженности. Ну, то есть компания вот в течение года может ли оплачивать текущие расходы. Ну, вот по-простому у нас тоже наверное есть ролик по-моему должен быть поэтому посмотрите на канале Итак, current ratio 2020 году 37 19 18 и это кстати очень такой неплохой показатель и он вырос соответственно компания получает балл все здесь здорово так седьмой. Компания не должна выпускать новые акции. Если компания выпускает акции, значит, ей нужны э, деньги для того, чтобы развиваться. Ну, в принципе, так-то это логично, но вот Петровский считает по-другому. Так, что мы видим? 127 миллионов, 133. 000. Это значит, что количество акций увеличилось, значит, был дополнительный выпуск, дополнительная эмиссия. И компания, опять же, тут балл не получает. Идем дальше. У компании должна вырасти валовая прибыль по сравнению с предыдущим годом. Так, здесь, э, да, переводил <свят> переводчик, здесь должна быть валовая маржа, вот, валовая прибыль-то она здесь в таблице у нас присутствует, а валовая маржа это уже отношение э, э, продаж к валовой прибыли, вот, здесь нужно отношение, то есть считать, то есть вот это вот 302 разделить на 243. Ну, простите, наоборот, 243 разделить на 302. А, да, вот здесь вот все показано. То есть, и таким образом мы увидим валовую маржу. И что она должна вырасти? Так, в 2019 году 0,8, здесь 0,77. Изменение небольшое, даже 0,78, но не выросло. Значит, балл компания здесь не получает. Идем дальше. Девятое. Должен вырасти коэффициент оборачиваемости активов. Ну, так вот он называется, Asset Ternal Ratio. вот а, Как быстро активы оборачиваются в течение года. Так, давайте посмотрим. В 2019 году здесь отношение, естественно, продажи к активам. И за 2019 год у нас 0,5. За 2020 год мы видим, что активов увеличилось. И увеличились вместе с этим продажи. Но... Но мы видим, что показатель, вот этот оборачиваемости он снизился. Вот, соответственно, активы используются не так эффективно, как в предыдущий год. Так, этот коэффициент снизился. И опять же, компания у нас не получает балл. И я насчитал по этой компании 4 балла. Вот. Вы скажете, что он, наверное, долго это все смотреть, искать вручную. Да, и... Такой, кстати, показатель можно найти на аналитических сайтах. Я нашел это на сайте GuruFocus Фокус И здесь в закладке Summary Петровский F-Score. И мы видим, что этот показатель тоже здесь четверочка. Что это значит? Если, если показатель равен 8-9, это надежная компания. Если показатель равен 1-2, это слабая компания. А четверка... Ну, я бы считал, наверное, что она ненадежная, и обращать какие-то долгосрочные ожидания к этой компании я бы не стал, наверное, если бы не знал какой-то дополнительной информации. Здесь также есть Alpen Z-Score, тоже показывает аналитику по компании, такую целостную. Есть у нас целый ролик на канале, так что Проходите, посмотрите. Altman Z-Score. Интересный тоже показатель. Ну и вот Benefish M-Score. Насколько он, конечно, показывает. Это показатель, насколько компания может манипулировать статистикой. Ну здесь вот нет манипуляций. То есть компания, скорее всего, не склонна к манипуляции. Так, ну что ж, мы с вами разобрали Петровский F-score. Я думаю, что это должно помочь вам в выборе компаний. И, ну, по крайней мере, не терять много времени на поиск нужной компании. Ну, если что, обращайтесь. У нас есть таблица фундаментального анализа, серьезно сокращает время поиска. Ну, а также мы специализируемся в подборе портфелей как на долгосрок, так на рост и так далее. До новых встреч. Увидимся на канале.